Приветствую. С вами Сергей Бердачук. В этом видео я расскажу, как использовать универсальный формат CSV, используемый в программе Сиоту vision для формирования отчета. Этот формат предназначен для открытия файлов, обмена данными между программами Excel, OpenOffice. OpenOffice может открывать их напрямую. Старые версии Excel тоже могли открывать напрямую. Новые версии требуют для этого импорта данных. Это делается таким образом. Например, вы отсканировали сайт, нажимаем экспорт, сохраняем проект какой-то, вот сохранили файл в формате CSV. Если открыть этот файл, тексты формат, разделенные специальными символами. Чтобы получить его эти данные в Excel, чтобы их прочитать, заходим в пункт закладка данные, нажимаем импорт данных из текста, получить внешние данные из текста. Выбираем файл где мы сохранили наш отчет, нажимаем кнопку импортировать. Вот здесь видно, что вот есть текстовый файл, разделители такие вот волнистая линия. Здесь важно для того, чтобы не было кракозябок если русский язык, то будут здесь кракозябки такие. Выбираем Unicode UTF 8 то есть программа сохраняет в универсальном формате Unicode. Нажимаем кнопку далее. Здесь выбираем значок волнистая линия разделитель. Вот колонки разделились у нас нажимаем кнопку Далее и готово. Вот данные прочитались, вот то же самое, что было в программе, оно проимпортировалось в Excel. Те те же самые колонки. Дальше можно уже средствами Excel как-то сделать выборки по этим данным и анализировать. Можно сохранить, соответственно, сохранить как и книга Excel. Программа SEO Tool Vision для сканирования сайта доступна на сайте seotoolvision.ru. Используйте ее для продвижения ваших сайтов и удачных вам продаж.